в эфире очередной выпуск «Радиоблока». И а, начнем мы его, как всегда, с традиционного напоминания о том, а, что «ТВ-клуб» по-прежнему действует, газеты по-прежнему действует. Там вы всегда можете найти интересные материалы, которые подскажут о том, что происходит у нас в стране, что происходит в мире что происходит на театре военных действий в Украине, в общем, обо всем том, что волнует э, нашу аудиторию, и, э, как всегда, с определенных, естественно, позиций, коих мы придерживаемся, называясь консервативным изданием. И так сегодня э, в радиоблоге мой традиционный собеседник, мой теска журналист из Бостона Игорь Туфил. Игорь, привет! И, как всегда, первый же вопрос к тебе, что происходит здесь, в наших Палестинах, что такое тебя привлекло из последних событий, ну, может, даже из тех, которые мы успели до эфира обсудить. А, добрый день! Ну, мне кажется, что надо начать с оптимистических новостей. И они на сегодняшний день, в общем, достаточно хорошо проявляются на всех каналах американского телевидения, средствах массовой информации. Я имею в виду вот те 90% левых изданий, которые вдруг внезапно вспомнили о президенте Трампе. То есть они снова вытащили из бездны вот эту информацию о том, что Трамп продолжает настаивать на том, что выборы были фальсифицированы, что вообще его нужно привлечь к судебной ответственности. Но, ну, в общем-то, попытки-то были сделаны в то время, когда он был президентом, бесконечные попытки, огромные суммы денег, налогоплательщиков американских, которые были на это потрачены. Но на самом деле я считаю, что это положительный фактор, потому что если бы Трамп, не представлял бы угрозу демократической партии, о нем бы просто не говорили, так как не говорили, допустим, о президенте Никсоне, тоже республиканском президенте, который ушел в отставку после известного вотургейского скандала. О нем забыли, хотя импичмента не было против Никсона, он собственноручно ушел в отставку. И на самом деле это означало что он может продолжать заниматься политической деятельностью если был бы импичмент то тогда импичмент соответственно лишает возможности заниматься политикой человека любого не только президента потому что импичмент может быть и против других федеральных политиков даже не федеральных и политиков штата но это не имеет значения факт и Uh, вывод один и тот же. Политик, который подвергся импичменту, заниматься политикой больше не может. Uh, но о Никсоне не говорили, потому что Никсон не представлял угрозу. Он uh, не вел никакую пропагандистскую кампанию, он полностью решил отойти от политики. А Трамп, как мы знаем, не только что не решил отойти от политики, а постоянно uh, заявляет о том, что он uh, собирается баллотироваться президенты в 2024 году но почему сейчас вдруг вспомнили о трампе не рановато ли все-таки до выборов остается еще два с половиной года я думаю что не рановато потому что на самом деле так же как это было и в двадцатом и в восемнадцатом году когда были промежуточные выборы в конгресс очень многое зависело от так сказать, политического благословления Трампа, то есть если он давал какому-то политику свою поддержку, оказывал свою поддержку, официально э, называл его э, человеком, который должен занимать этот пост, то есть по-английски это называется endorsement, это уже открывало ему определенные ворота, и, как правило, э, по-моему, э, около 90% тех людей, которых он... Э, одобрил, выигрывали выборы. Это, конечно, очень и очень раздражает и пугает представителей Демократической партии, потому что через полгода у нас состоятся выборы в Конгресс, в Верхнюю и в Нижнюю Палату представителей, поэтому, собственно говоря, нужно атаковать именно того человека, от которого зависит очень многое. В том, Что, что касается планов э, Трампа на 2024 год, он уже сделал официальное заявление и сказал, что его может остановить э, только письмо от его лечащего врача. А на сегодняшний день у него нет никаких проблем со здоровьем. И как э, в свое время, несколько лет назад, сказал один из его врачей, который сейчас стал э, членом Нижней палаты представителей, Рон Джонсон, что э, Трамп абсолютно здоров, и человек с таким здоровьем вполне может прожить до 200 лет. А <свят> вот такое заявление было сделано Ронан <свят> Джонсоном. А, Игорь, извини, я тебя перебью на секунду, а вот ты обратил внимание о том, что сказал Мич МакКоннелл? Ну, Мич МакКоннелл это как бы не самый лучший показатель, <свят> не лучший представитель республиканской партии, тем более, что мы слышали что он говорил в то время после 6 января, мы слышали, что он говорил после инаугурации Байдена. И, в общем-то, если говорить о Митче Макконнеле, так мы можем вспомнить того же Линца Грэма. Ну, а, и не говоря уже о Митеромне, о Гремме, о Гремме, о Гремме, о Гремме, Мурковский, Гремме, о Гремме, о Гремме, Тут, в общем-то, на самом деле список не такой большой. Я думаю, что я, в общем-то, обозначил. при против... почти всех назвал. Но да. я имею в виду, что мне очень понравилось, что Менч видимо, он тоже себя видит еще и в 2024 году, и когда угодно еще. Может, ему тоже 200 лет жить придется. Так вот, он, он же заявил, что в четвертом году он поддержит Трампа, если тот будет номинироваться нормально. Да, и, вот. <как> да, попить водички, наверное, а, да, да. А пока ты будешь <как> пить, я действительно скажу, что есть такой момент. Э, вот у республиканских политиков, кого Игорь перечислил, они свое, своеобразно всегда э, высказывают свою точку зрения, которая идет вразрез, в разрез, в общем-то, э, партийный а зачастую. <как> и вот. Э, Именно Мич Макконнелл, который известно, как вел себя во время в предыдущих выборов, вдруг заявляет, что на 24 году, ну если Трамп будет номинирован, то он, Мич Макконнелл, его поддержит. Вот так вот. Ну что ж, замечательно. Каждый, как известно, есть такая пословица русская, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ну, такая. Как раз к Мичу Макконнеллу это очень применимо, вот этого последнего высказывания. Но на самом деле я настолько вернее, меня это уже не удивляет, но тем не менее очень сильно расстраивает поведение Мита Ромни, который, в общем-то, в свое время был кандидатом от республиканской партии в президенты, это было в 2012 году когда он проиграл э, Бараку Обамы. И, кстати говоря, интересные факты. Вот когда э, на прошлой неделе было голосование э, за э, нового, новую, вернее, э, судью Верховного Суда, то, опять же, вот эти три сенатора, которых я уже перечислил, Митровне, Коллинз и Маковский, э, Мурковский э, проголосовали за поддержку, в ее поддержку. Но что интересного в этом, что, по-моему, 20 лет назад, если я не ошибаюсь, или что-то около этого, когда Митромни был сенатором, он проголосовал против той же самой женщины, когда ее должны были утвердить федеральный суд. А, а тот же и Грэм, который сейчас проголосовал против, тогда проголосовал за. Так что вот такие вот интересные вещи. Но, кстати говоря, все, ее уже утвердили. Она вступит на свой пост, в свою должность, тогда, когда уйдет в отставку официально на пенсию. Верховный судья. Но самое интересное в этой ситуации, я вижу, во-первых, ну, мы, по-моему, говорили на эту тему, что когда она еще была кандидатом, то начинали разговор не с того, что она закончила там Гарвардский университет, что у нее есть определенные профессиональные заслуги, а с того, что это первая афроамериканка, которая будет в суде. Но я не знаю, насколько вообще это важно, но просто для а, статистики, а, что а, в Верховном суде за всю историю Соединенных Штатов было, по-моему, 126 судей. Из них пятеро был, были женщинами. То есть а, здесь вообще вопрос, по-моему, не только в расе, но и в... А, половой принадлежности ну и сочетание этого этих двух факторов да в сочетании наверное тем более что сейчас сочетание оно очень как-то противоречиво вот например в штате Калифорния там с первого класса детям объясняют что если ты мальчик то есть по своим физическим признакам то это совсем не значит что ты не можешь быть девочкой а девочкам говорят то же самое, что если ты по своим физическим признакам девочка, то это не значит, что ты не можешь быть мальчиком. А есть еще такие мальчики и девочки, которые на самом деле могут чувствовать немножко, что они мальчики, а немножко, что они девочки. То есть вот с первого класса дети внушают такое. Ну, я вообще не понимаю, куда, куда мы движемся. Так нет, Это, это человеческий прогресс или что? Это, это? прогресс, или, но, но... Или это борьба за потепление именно но про десне мы уже рассказывали не будем просто повторяться а вот я бы тебя хотел попросить вспомнить именно те высказывания относительно названной судьи новый которая будет в итоге ведь э, очень любопытная мотивация для некоторых и в ее назначение обнаружилась да ну это вообще э, по э, своей тупости вот это высказывание которое я сейчас процитирую мне кажется, просто уже переходят все границы. А, то есть сколько мы слышали выступлений, там, допустим, того же на CNN, а, того же <клес> Лемона на том же CNN. А, но, в общем-то, по-моему, это переблюнуло всех по своей тупости, по своему идиотизму. То есть есть такая женщина на канале ABC, которая зовут Саня Хостин. Она юрист по образованию, работала по в прокуратуре штата Нью-Йорк, даже занимала должность окружного прокурора. Так вот она сказала, что мы находимся на пути прогресса. Вы можете себе представить, человек заходит в суд, и видит, что напротив него сидит человек, похожий на него внешне. <сёк> <сёк> То есть это вот, а, я просто себе представил, что на самом деле, что было бы, а, если бы тот же самый Джордж Флойд а, не скончался бы от передоза наркотиков и от ковида и сердечной недостаточности а, в купе, <сёк> остался бы жив, то, ну, чем черт не судит, не, не шутит, в конце концов, его могли бы назначить судьей, потому что, судя по заявлению Сани Кости это как раз очень <соценно> предстоит, приходит какой-нибудь там злодей, который ограбил банк, вооруженное ограбление, а убил при этом двух полицейских, и напротив него сидит судья <соценно> Джордж Флойд, ну, как тут да. не радоваться конечно. Подожди. <соценно> <соценно> Но тут интересный момент в другом, вот, вот логика. Я, я не знаю, я, конечно, небольшой знаток э, системы именно работы Верховного Суда. Но я где-то себе представляю, что в основном они, э, в общем-то, э, устраивают некий межсобойчик там, ну, обсуждая те или иные вопросы. Но я плохо себе представляю, чтобы вот пришел некий опять, ну пускай тот же Джордж Плой, только не в мантии, а вот в виде некоего человека, которого там надо или осудить, или помиловать. Ну и Верховный суд, пардон, кто как это она видит? Заходит, говорит она человек. Куда заходит? Ну, понимаешь, она, видимо, фигурально высказана. А, фигурально? То есть, То бы, есть, есть моя фигуральность недостаточна. уже наши люди сидят значит, в Верховном суде, то они должны сидеть и в других суде. А, собственно да. говоря, как еще а. попасть в Верховный суд, это же, в принципе, должен быть человек с образованием, человек да. с опытом, человек, который занимался подобной деятельностью. То есть все идет да. как бы а по наказанной... Занималось, мы уже рассказывали в прошлый раз, да? Да. Сначала Мировой суд, потом Окружной суд, потом Федеральный суд, Понятно. потом э, Клерк в Верховном суде. И вот так, собственно говоря, и доходит. Но предварительно надо же быть судьей, где-то в другом месте, в другом суде, менее значимом, чем Верховный суд. И Понятно. вот там-то -там как раз и очень важно, что заходит человек, вернее, а, его вот. заводят в наручниках и видят, что напротив него сидит. -то. Человек, который ему напоминает его самого. Его Но, действительно, самого. это. Как в зеркало посмотрел, я понял. Чем, ну, чем ты... не причина для оптимизма? Нет, ну, э, да, и вот ты правильно совершенно заметил, что уже вот э, все, вся тупость, которая там бывает, вот у этих, э, так скажем, э, наших, э, казалось бы, коллег, <laughs> то есть она уже переходит все всяческие границы, даже не знаешь плакать, смеяться, потому что... А вот, кстати, вот такая же судья потом будет, возможно, решать вопросы, которые ты вот следом упомянул, а именно Калифорнию вот, с детишками. Потому что она с детишками, кстати, очень хорошо решала вопросы. Точнее, с теми насильниками, которые этими детишками занимались. Вот. А теперь она будет решать вопросы. У, при... у нас как бы и вице-президент тоже недалеко. Ну ведь... А, кстати, о ней что-то мало слышно почему-то. Что такое? Нет, ну почему? Она присутствовала а на, на выступлении Байдена во время утверждения судьи. И как раз ну, начала, как всегда, good morning America, уже где-то час дня, она говорит good morning America, good morning America, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ну как обычно. Гы-гы-гы. Да, да, да. То есть, ну, я не знаю как-то, все-таки для вице-президента это не очень. Я, конечно, понимаю, что некоторые мне могут возразить, что, мол, а как Трамп выступал. Ну, возможно, в чем-то я и могу согласиться, что, конечно, не лучший оратор, и а, корректировка здесь не помешала бы, но, тем не менее, мы судим же не только о... А, выступлений, не только о манере разговора, не только об этих самых хихих и ха-ха, а о поступках, а, о поступках <смех> Камалы Харрис, мне вообще сказать нечего? Не, ну она спасла Америку от нашествия на границе. Она же была царем этого дела фактически, назначенкой. А теперь я читаю, что по прогнозам, когда раздел 42, да, то есть об этом ты, кстати, можешь сказать, Сколько потом, по прогнозам, к нам в страну будет заходить ежедневно людей, зазываемых. И картель сейчас, кстати, услышал кое-кого и решает вопрос по-своему. И вот эта вот масса людей будет двигаться к границам, которые распахнут э, дружелюбно свои двери. Да? Так получается? Да. А, ну, во-первых, я могу здесь сказать о том, как прокомментировать события губернатора Техаса. Mm -hmm. Он сказал, что все нелегалы, которые будут на территории э, Техаса, он э, с радостью их встретит, предоставит им бесплатные автобусы, э, которые отвезут их в Вашингтон. И в штат Делавер, откуда, как мы знаем, выбирался сенатор в свое время Байден, потом вице-президент, а сейчас президент. Это уже плагиат, Десантис уже, это, это Ну, фу, понимаешь, в чем дело, Десантис намного меньше, да. это, ну, в Техасе, там как бы это... Это то, что называется амбразура Дзота. <свят> <свят> Ее нужно закрывать грудью. Поэтому я бы сказал здесь, что Абд пытается повторить подвиг Александра Матросова. Ну, ему сложно будет, конечно, дело. С другой стороны, естественно, я только сегодня вот, в дневном обновлении на континенте мы об этом в поставили материал. Ну цифры, сумы, цифры это сумасшедшие, приводятся, это просто Это разговор идет о полумиллионе человек в месяц. Ну мы вообще с арифметикой ну, в таком объеме все-таки дружим, там может чуть дальше нет, а вот здесь то мы можем посчитать, сколько, сколько потенциально войдет. И плюс они же торопятся это сделать все до ноября, Предполагаю, что в ноябре уже эта малина закончится. С, с, с проведением всего и вся сквозь рогатки республиканские. И что будет тогда? Ну, я думаю, что даже если... Во-первых, ноябрь ноябрем, но, как известно, новые сенаторы, так как и новые конгрессмены, вступает в свою должность только в январе месяце, так что добавь еще пару месяцев. Да, время есть, конечно. Да, так что время есть. Да, и время не ждет. Говорится, время есть, ума не надо. это точно. Так, В общем, с одной стороны, вроде из хороших новостей, но возвращаясь к Трампу, кстати, насчет того, что он так, оратор не так себе, я не сильно согласен. Говорить он горазд, конечно, не без всяких там... Э, ну, ляпов я, и думаю, так далее. Что, я думаю, ну, что наши зрители поняли меня, что я да, имею в виду. Они... Говорить он горазд даже... Как сказать, говорит, достаточно красноречиво, но иногда, но иногда... в его речах проскальзывают вещи довольно странные. Но, Не в общем, только в речах, же... в речах. Да, но речах. Опять, же, опять же, как я говорю, судят о человеке по его поступкам. Конечно. Игорь, скажи вот такую вещь, вот это как раз перед перерывом стоит упомянуть. Илон Маск, в общем-то, стал ну, скажем так, самым большим держателем. Да, 9,8. Да, 9, 8, 9, да про, то есть акции Твиттера. Да. И стоит ли нам ожидать все-таки возвращения в Твиттер того же Трампа и некоторых других э, консервативных деятелей, кого выкинули из Твиттера под предлогом ну, известным? Я думаю, что это вполне вероятно. Вопрос в том, что... Насколько я знаю, Илон Маск, в принципе, скрывает свою политическую ориентацию. У него иногда бывают высказывания в пользу республиканцев, иногда в пользу демократов. То есть цель вообще приобретения вот этих акций мне пока непонятна. Но единственное, в чем я уверен, что это было сделано точно не для того, чтобы только восстановить там Трампа. Возможно, нет. Это нет входить в его, так сказать, планы, но, по крайней мере, на сегодняшний день ни, ни о каких изменениях я э, не слышал. Так ну, же, как, к сожалению, и о соцсети самого Трампа, который вот, вот, вот месяцев в да. Да, месяцах. Уже... Э, создание так... соцсети, о которой так долго говорили республиканцы, пока еще не свершилось. Ты знаешь, я бы сказал не так республиканцы как раз достаточно и, ну, кроме тех активных его сторонников, да, остальные, ну, будет, будем говорить. Но сам Трамп, он, конечно же, возможно, я понимаю прекрасно, что эта тема может быть для него, скажем, не такая близкая в смысле технологического, да, всего этого устройства, но получилось так, что вот в данном случае ему могли бы вот Пиноккио нарисовать. Почему? Потому что он заявлял, что будет вот тогда-то и формально. Ну, я с тобой согласен, но мне кажется, что здесь просто существуют какие-то технические сложности. Возможно, да? не без помощи, созданные не без помощи каких-нибудь там Гуглов или Амазонов, yeah. потому что они, в общем-то, обладают большинством этих серверов. И, как, наверное, помнят многие наши зрители о том, что произошло буквально, по-моему, в январе 21 первого года, когда какую-то там правую консервативную сеть отключили от всех серверов. Они несколько дней не могли выходить в эфир. И... Парлер, по-моему, да? да? Да, да, да, да, парлер. И в конце концов им пришлось искать где-то да? другие возможности, варианты. То есть на самом деле вот эти вот технические магнаты, технократы, они обладают гораздо большим влиянием, чем это кажется на первый взгляд. Несомненно. Ну, ты знаешь, уже... За... И, кстати говоря, если говорить здесь вообще о каком-то проводить сравнения, уже не исторические, которые я люблю иногда делать, а нынешние, реальные, сегодняшние сравнения, то то же самое «Эхо Москвы», которых отключили от эфира, довольно быстро смогли выйти в YouTube без каких бы то ни было дополнительных проблем. Ну, Игорь, давай закончим на этом, Мы идем на перерыв, но единственное скажу, все-таки эта э, станция существовала давно, у них налаженный процесс имелся какой-то, да? А здесь э, проект вообще новый, ну, отсюда... Нет, я сравниваю Парлер с... Э, этого... А, Парлер, ты да. знаешь, может быть.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 Продолжая нашу программу, напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию, если у вас есть вопросы, по телефону 847-400-5200. И Игорь или его гость постараются ответить. Кстати, у нас есть звонок, если не возражаете. Да, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. На прошлой неделе, как известно, Обама и другие обитатели провели очередное шоу, где они выстрелили Байдена идиотом. А незадолго до этого New York Times тоже опубликовала вот статью про Хантера Байдена, где его тоже там разоблачают. И не кажется ли вам, что это шоу, скажем так, было специально проведено для того, чтобы провести вот эту 25-ю статью Конституции, чтобы его, Байдена, убрать от власти, если это так то на кого могут рассчитывать демократы? На Хиллари или же, ну, как известно, вы не сторонницы нашего вице-президента? Или все же вспомнят, как Путин привел самого себя по просьбе трудящегося, очередным президентом России? Байден, в смысле, Обама, самодоставленным президентом. По просьбе Хороший вопрос, интересный. Игорь, пожалуйста. Ну, во-первых, для того, чтобы Обама стал президентом, надо менять американскую конституцию. Причем не один раз, а дважды. Первое, нужно отменить поправку Рузвельта, как она называется, которая была принята, по-моему, в 1946 году, после того, как президент Рузвельт избирался четыре раза. А поправка гласит о том, что президент не может находиться на своем посту больше, чем две каденции. А вторая, второе изменение Конституции, которое тоже будет необходимо сделать, это изменить а, иерархию. То есть на сегодняшний день после президента второй человек, который изменяет его на этом посту, вице-президент. Третий человек – это а, спикер Палаты представителей, то есть Нэнси Пелози. А четвертый – это президент темпоры Сената Патрик Лихи, которому 82 года. И пятый – это государственный секретарь Блинкин. Но Обамы и Хиллари Клинтон в этом списке вообще нет. То есть самый сложный вариант – это для того, чтобы Хиллари стала, допустим, третьим человеком. Ей нужно прежде всего избраться в Конгресс и таким образом она станет, э, заменит в этой ситуации Нэнси Пелози опять же при условии, что э, демократы опять наберут большинство в Конгрессе, что представляется мне очень сомнительным. Так что э, то, что вы говорите, безусловно направлено и против Байдена, и против э, его сына Хантера, но я думаю, что это чисто популистская кампания, для того, чтобы доказать, что сами демократы, в общем-то, еще угу. все-таки остаются какими-то представителями верными Конституции. И это все рассчитано на те же выборы в ноябре этого года. Спасибо, Игорь. У нас еще звонок. Я попробую принять. Ушел. Ушел. Перезвоните, пожалуйста, если вы еще не передумали. А мы пока продолжим. да. Дело в том, что мы все время про ноябрь вспоминаем. Ну вот, хотелось бы понять к ноябрю, как ты думаешь? Это я понимаю, все время спрашивают тебя, все время, и нам задают один и тот же вопрос. Что-то из Аризоны, Висконсина и прочих штатов придет или нет? Ну, я думаю, что как раз э, имеет смысл вспомнить э, поэта нашего детства, по-моему, Самуил Яковлевич Паршак, написал такую строчку. День, я просто изменю здесь дату, день 6 ноября, красный день календаря. Ну, будем надеяться, что он действительно будет красным, что он будет республиканским. И в этой ситуации Висконсин, э, Невада... Джорджия, а в общем-то там проводятся довольно жесткие сейчас законы в отношении выборов для того, чтобы полностью лишить возможность каких-либо фальсификаций. Я понимаю, что ты, наверное, имеешь в виду систему Доминьон, да. которая... и вообще что-то по результатам двадцатого года, потому что... Uh, кое-кто уже склонен говорить, да ладно, уже двадцатый год, пройденная вся эта история, хватит. Нет, не пройденная эта история. И опять же, все, что сейчас происходит, есть несколько показателей. Во-первых, то, что происходит, то, что отметил наш предыдущий слушатель в своем телефонном банке, ситуация вокруг Хантера Байдена которая неразрывно связана с расследованием Дюрома, которая также связана с предвыборной кампанией, и которая еще больше связана с теми действиями демократов, которые видят люди, которые голосовали собственно, за своих представителей. То есть больше всего избирателей, которые будут голосовать, смущает именно то, что огромные бюджетные средства выделяются прежде всего на содержание нелегальных иммигрантов, включая медицинскую страховку, включая предоставление различных социальных статусов, включая бесплатное жилье и прочего, и прочего, и прочего. Тем более, что речь идет в большинстве о семьях э, довольно многочисленных, которые включают в себя малолетних детей, э, пожилых э, родителей, и э, в этой ситуации речь идет, в общем-то, о громадных средствах. И если я не ошибаюсь, то, э, по крайней мере, в январе месяце, в день уходило около э, 60 миллионов долларов на содержание нелегалов. Цифра а... пугающая. Ну, да, это, это что касается бюджетов на них, это мы в курсе. А вот э, продолжаю тему, сейчас, еще, еще звонок, да, Сережа? Окей, приму. Добрый день. Здравствуй. Здравствуйте, а, скажите, пожалуйста, как вы думаете, удастся ли э, республиканцам очистить свои ряды от, э, при, ну, при помощи как бы там Трампа и э, сознательности э, электората, от таких э, э, э, райна, как э, Ромника, Коллинз и так далее? И, и, да, в том числе и Лис Чен, я имею в виду Нижнюю палату. И э, удастся ли нам выбрать президентом Трампа, если он выставит свою кандидатуру? Спасибо большое. А в отношении Лис Чени она, в общем-то, уже получила серьезное наказание, когда была смещена с а, позиции а, председателя, по-моему, республиканской фракции. В отношении Мита Ромни, то в этом году он не будет переизбираться в Сенат и останется там еще на четыре года до следующих перевыборов. Я просто напомню, что сенаторов Верхняя палата представителей избирают на шестилетний срок, без ограничения их каденции, как это сделано в поправке Рузвельта. Конгрессменов, то есть Нижняя палата представителей, переизбирают каждые два года. Что касается мнения избирателей, то этот вопрос не ко мне. Лиз представляет округ штата Вайоминг, и поэтому необходимо обратиться к тем людям, которые за нее голосовали раньше, которые будут голосовать за нее в ноябре. И в общем-то в этой ситуации, я думаю, что ситуация не очень перспективная для того, чтобы ее не избрали хотя бы из-за того, что ее отец Дикчейни, в общем-то, был достаточно а, много лет тем же самым конгрессменом, потом стал вице-президентом довольно влиятельным. И, а, в общем, в этой ситуации, а, я не знаю, насколько ее действия внутри республиканской партии произведут соответствующий эффект среди ее а, электората а в отношении всего остального, но можно говорить о том, вспомнить о том, что Мита Ромни освистали во время съезда республиканской партии в его родном штате Юта, где он выступал, и, в общем-то, это тоже уже говорит о многом. То есть, по крайней мере, на сегодняшний день все возможности, которые у них, в общем-то, были, достаточно реальными в республиканской партии, внутри республиканской партии. Я имею в виду возможные министерские посты, возможности каких-то руководителей межведомственных комиссий в Конгрессе. На сегодняшний день мне представляются реальными. Ну, еще и про Трампа был вопрос, но это, к сожалению... Да, ну, гадание, мы, кстати, да, говорили да, на эту тему, да, потому что единственное, что я хочу добавить здесь, что Трамп вместе с тем, что он сказал, что единственное, кто может остановить его от выборов в 2024 году, врачи, сказал, что если он выставит свою кандидатуру, то, скорее всего, его ближайшие соратники и по идеологии, и по политической платформе то есть прежде всего он имел в ввиду конкретно назвал рона де сантиса не будут выставлять свои кандидатуры причем кстати в связи с этим он также упомянул интересно и майка пенса потому что майк пенс тоже вроде бы как подумывает о своем президентстве и кстати говоря трамп упомянул что у него с пенсом были хорошие отношения до 6 января, но, в принципе, на сегодняшний день он не испытывает к нему никаких отрицательных эмоций. Это что-то новое, он вообще жестко высказывался на его счет. Но сейчас он изменил свое мнение. Это, наверное, связано с тем, что Пенс же тоже колесил по стране, и, в общем, какое-то количество умеренных республиканцев, они как-то к нему благоволят, и, в общем, он и каких-то денег подсобрал. Ну, возможно, да, но, но единственное, что он сказал, что если он будет баллотироваться, то Пенс точно не будет э, его сокандидатом. Нет, а, ну, а в этом речи нет, это понятно. Ну и я думаю, что у Пенса такие шансы минимальные, даже если как-то... Шансы он... минимальные внутри республиканской партии. Да, ну, извини, не, не демократам же выбирать, кто номинироваться будет у республиканцев. Ну, я имею в виду, что не среди общеамериканского электората, а внутри республиканской партии. Да, естественно. И потом по последнему опросу, кстати, который, по-моему, два дня тому назад появился у Трампа, Трампа поддерживают 96% республиканцев. 96? Ого. Да. Это кто делал опрос, кстати? Uh, я не помню кто, мне кажется, Фокс. Фокс? Не, ну ты... Могу ты, ошибиться. Да, ты можешь ошибиться, что то 96 слишком, цифра какая-то более советского плана. И, и северокорейского. Но, тем не менее, много, да, но я тут вот что думаю, что... Ну, собственно говоря, даже без того, что у нас есть какие-то проценты, ошибаюсь я или я не ошибаюсь... То, с чего мы начали передачу, подтверждает о том, что Трамп представляет реальную угрозу. Угроза Абсолютно. Тут, тут даже с тобой не то, что не спорю, а абсолютно согласен. Окей, у нас звонок есть. Давайте перейдем. Добрый день. Вас. Добрый день. Спасибо за передачу. У меня два вопроса. Первый вопрос. Кто может остановить это нелегалов, которые все время переходят через границу, и второй вопрос, что содержит тайтл 42? Спасибо. Игорь, пожалуйста. Ну, остановить нелегалов, пока их пытаются остановить губернаторы штатов. И вот мы говорили, как раз упоминали о ДСАНДЕС. Погашечные службы. Да, пограничные службы, но на самом деле они действуют по указанию губернаторов. И ну да. То, что мы говорили о том, что губернатор Техаса предоставляет, для них, сказал, что он будет предоставлять мне бесплатные автобусы с кондиционерами, которые будут отвозить их в штат Делавер и в Вашингтон. Второе, 23 мая готовится какая-то массовый, массовый переход границы, и губернатор Техас уже заявил о том, что он проводит военные учения для того, чтобы остановить вот этот вот совершенно безумный поток, который должен быть, произойти именно 23 мая. Ну, кстати, про раздел. Благодаря вот этому разделу два миллиона, вот так нелегально перешедших границу, отправлены были в освоясь. Потому что этот, в общем-то, тайтл, как все же назвать? 42. Английский, 42. Он предполагает такие действия в отношении незаконно Лиц незаконно пересекающих наши границы. Да, а, вот, здесь... а вот поймал и отпусти, как э, хочет сделать президент Байден, это уже история совсем другая. То, То есть в это... этом а, я вижу ключ к решению этой проблемы. Так, слегка подвис э, интернет у Тофельта -то. значит title 42 это вообще распоряжение CDC комиссии по контролю за заболеваниями и так далее это не а, пограничная служба не не что-то еще это как раз а, связано с пандемией и на основании mm -hmm. вот этого тайтла а, людей которые не прошли а, вакцинацию или которые имеют отрицательный результат анализа, их могли тут же развернуть и отправить назад. То есть это связано все именно с этим. Не с пограничной службой, не с таможенной службой, не с госдепартаментом, а именно с комиссией по контролю над заболеваниями. И вот от того... Благодаря этому Абсолютно. людей было отправлено. Абсолютно. вот мы... Печатали как раз сегодня этот материал о том, что сажают э, детей в самолеты и отправляют их из, из Аризоны, из Тикаса. Причем, как э, интересно, что без сопровождения взрослых. Значит, кто принимает этих детей потом, что с ними происходит, Интересно, да, узнать? Похоже, мы потеряли, да, Игоря? Ну, да. Да, но если он подключится. Окей. Если подключится, мы его с удовольствием подключим. Да. Я напомню, телефон в студии 847 400 Если у вас по-прежнему есть вопросы, вы можете позвонить, задать ваш вопрос. Что-то еще происходит. Да, по поводу э, Байдена, по поводу скандалов, связанных с Хантером. Всякий раз открывают все новые и новые факты и находят подтверждение. Но, похоже, пока не сменится состав э, Конгресса, никаких расследований в Конгрессе. Я уже не говорю о спецслужбах. О, а сказать... даже, Сереж, ну хорошо, ну, изменится. А, как часто мы наблюдали за тем, что... Кто-то из вот, вот этой обоймы дело доходило до реальных каких-то, я уж не говорю там штрафов, а сроков. Ты абсолютно прав. Даже когда. И То есть, и, и самое печальное, что ведь на самом деле это, это же э, не только демократы в данном случае. Это соглашательство абсолютное, и это то на чем сходится вся элита, весь дипстейт не трогать своих, да. Абсолютно. И даже когда были представления о, о, о предъявлении или об открытии уголовных расследований в Министерстве юстиции, в то время когда в большинство, большинство принадлежало республиканцам, После расследования Комитета Конгресса были сделаны представления в Министерстве юстиции. И министр юстиции БАР, генеральный прокурор, тоже назначенный Трампом, никаких последствий не было, правда? Одного человека там от должности отстранили, я имею в виду Питер Штрак. Но потом благополучно восстановили и пенсию дали, и все в порядке. А все замечательно, у него все, он в шоколаде, как говорится, и, и вопросов не было. Пострадало, как мы помним, несколько человек, которые так или иначе связали свою судьбу с президентом Трампом на свою голову, да, начиная с Флина и, и, и других. Ну вот они пострадали, да. А, а вот э, с той стороны как-то я не знаю, я понимаю, что Многим а, и нашим слушателям в том числе хотелось бы понять, а что там происходит у фонда тех же Клинтонов. Ну, ну вот к нам Игорь, похоже, а подключился. Да. Да. Его уход был, к счастью, недолгий. Окей. А, значит, тут вот э, возник как раз у нас, Сережий, вопрос относительно того, что э, не сильно много кто-то претерпевает... Э, каких-то наказаний, это к тому, что возможно Хантер Байден так дело будет продолжаться, судя по всему. Но вот насколько это отразится на его судьбе, и на судьбе его папы, дяди и так далее, мы пока вот сказать не можем. Ну, почему же? Я думаю, что мы можем высказать какое-то предположение. Мы высказали, теперь хотим у тебя услышать. Что ты думаешь? А, ну, я думаю, что в любом случае, независимо от того наказания, которое получат да. э, дядя и сын, а президентское помилование еще никто не отменял. Не, а ты думаешь, что они получат? А, Игорь Игорь Тофель, а можно включить камеру, чтобы у нас не было черного пятна за место вашего видео? Так. Сейчас, я не знаю, у меня камера не работает. -то. А, камера. Понятно, так, тогда, лучше, тогда лучше отключить потому что да. черное пятно такое оно вот лучше пусть вот, так вот, будет вот так, Не, не не да. опять вернулся судя по всему опять. хантеру байдену будут предъявлены обвинения судя по тому что левая пресса начинает об этом писать это значит говорит угу. о неизбежности предъявления обвинений то есть да. большое жюри все-таки настроен на то чтобы предъявить ему обвинение это повлияет Мам. на судьбу старшего байдена Uh -huh. Я не знаю, может быть, его сольют до выборов, потому что популярность его э, столь высока, что они все трясутся и не успевают дайперсы менять. Так да, но ну, я могу что-то да. сказать от себя? Можешь. Да. Дело в том, что э, сейчас появилась такая новая интересная версия, что э, Байден выбрал Камалу Харрис именно для того, чтобы таким образом гарантировать свое четырехлетнее пребывание на посту президента. Потому что на сегодняшний день альтернативы смены Байдена просто не существует. То есть одно хуже другого. А как известно, что из двух зол выбирают меньшее. Поэтому, безусловно, что Байден, находящийся в своем старческом так сказать, ну я не хочу сказать маразме, но, по крайней мере, близко к этому, он все-таки лучше, чем а, а, хорошо со... мыслящая, по крайней мере, но плохо понимающая Камала Харис. А все остальные они, в общем-то, еще старше Байдена. И Пилози и а, Патрик Лихи. До Блинкина просто дело не дойдет, но это тоже не лучший вариант. А кроме всего прочего, вопрос в отношении Хантера Байдена будет заключаться таким образом, что если а, приговор по его делу будет вынесен до января 2025 -го года, то тогда я не сомневаюсь, что Байден а, помилует своего сына и своего брата. А если же он будет вынесен после этого, то здесь уже вопрос э, будет совершенно другим. Хотя, в общем-то, мы видим, что э, в отношении тех людей, которых помиловал э, президент э, Трамп, э, многие пытались снова возбудить уголовные дела. Хотя, в общем-то, я не знаю, насколько это противоречит э, юриспруденции. Но тут есть еще одна деталь. Уже а... потом, Игорь, о детали мы выходим из эфира, так что... Буквально коротко, если я смогу, что Трамп, как говорили, сообщали пресса и средства массовой информации, пытался ретроактивно помиловать самого себя и своих детей. А он этого не сделал, и я не знаю, насколько вообще эта информация соответствует реальности. Ну, рано или поздно и об этом мы узнаем, а пока всем э, хорошего дня и до новых встреч. Всего хорошего.